С вами Мак и Чародей, Антон Чалей. И сегодня мы превратимся в супергероя Фэйлмена. Ну как супергероя, может он, конечно, не совсем супер? Но зато Фэйлмен чемпион по созданию неловких ситуаций. Так, бедный чувак, бедный чувак, у него нет денег. Тут есть какой-то банк. Так, чувак, натяни, понаж... пожимаешь. Ага, для тупых, смотрите, есть подсказка, типа, значок фэйлмена. И такая рука, типа, ну давайте нажмем. Да-да, ограбили банк. Смотрите, какие мы красавцы просто. Держи денег. Ну, спасибо. Вообще, помогли чуваку просто 80-й левел помощи. Она, наверное, хочет... Шарик какой-то, мечтает о шарике. Оба. Давайте возьмем, надуем этот шарик. Так, теперь нужно дать ей, наверное, этот шарик. Я сказала, Справились? <смех> Остановка и большая лужа. Так, нажать только на лужу. Проезжаем. Ага. Или что он хочет сделать? <смех> Чувак, зачем ты это сделал? Так, Субзира и Люкун. Так. Оба. Ребят, нихер играть в Mortal Kombat. У нас есть шланг. Давайте его подключим. Наверное, нам нужно как-то погасить этот огонь. Нифига воды никакой нету. И что нам делать дальше? Что ты думаешь, Фейлмен? Что нам сделать? Куда ты смотришь? Так. Ага, сюда. Нажимаем на горючее топливо. Чувак, ты уверен? Там что-то горючее. Это... Чувак, это не вода. Да ты успокаивайся, я тебе говорю. Ну давайте попробуем. много зомби это так все страшно так оба одного убили второго но ну, по-моему мы все нормально делаем да тут просто их бьем это ж зомби блин это были люди хочешь пить фейлмен вот он прилетит к тебе он такой покопается копайся еще тут где-то должна быть вода так откопали значит шланг крути давай О, нормально нефти напился что, чувак, у тебя? У тебя дрожит рука? Ты нервничаешь, что ли? Нет, бухал просто! У тебя маленький заряд батареи. Тут есть, я так понимаю, провода. И где-то должен наш чувачок быть. Подлетает, спускает провода. И сейчас мы зарядим. О, мобильник зарядили. И отжали. Ну, Четко. Надо <смех> спустить кота. Пила? Что-то это мне уже не очень нравится. Что мы будем делать с котом? Так. Оба. Зато кота спасли. Парень не может открыть пробку. Да какой он парень, если не может даже открыть пробку? Так. Вода. Я сейчас буду бухать. Так, берем. Ш -ш -ш -ш. Шейкер, шейкер. Оба. Открываем. Ой, извините, пожалуйста. Достанем куклу. Оба. Возьмем какую-то соломинку и высосим все. Давай, соси, блин. Ага, все рыбы, все рыбы сдохли. Так, утки, утки, не идите сюда, не идите. Раз машина. Два машина. С какой стороны, с какой стороны? Три машина. Ой-ой-ой, какая машина. Все, четыре машины. Угрохали четыре машины, зато спасли очень милых уточек. Так, ты не знаешь, что писать, чувак? Эдит Геймс. Чувак попал на страницу игр. Ага, но ну видите, тут есть одна кнопка. Называется Фэлмен. Так, давай ага. поможем ему. Все, ошибка страниц. Нефиг играть в игры. он не целуется, это так мило. Это так мило. Мы чуть-чуть двигаемся к ним. Чувак, что ты делаешь? Если вы понимаете, о чем я. Что-то он очень странное задумал делать. И он катает, а они целуются, они такие круто, типа. Мы ждем, ждем девушку. Так, мы видим, что тут есть буква Фэйл Вызываем его. Как помочь этому чуваку? Девушка, походу, опаздывает. Чувак, давай, иди. об мы переоделись в девушку. И посмотрите на эти волосатые офигительные ноги. И мы спасем все положение. Он такой, что за фигня творится? Это любовный треугольник, но вы увидели, что она улыбнулась? Странно. Так, чувак, бежит, бежит, не успевать, не успевать. Чувак, давай, давай. Мы должны думать, как фейлмен. Значит, мы бы, наверное, что-нибудь сделали с автобусом, чтобы он не поехал. Что тут можно сделать с автобусом? Ну, я не знаю, чтобы он не поехал, наверное, пробить колесо. Так, отличная идея. Ага, он подбегает, все такой довольный. Садится и такой... блин, пробитое колесо. Так, так, Джастин... Бивер, это практически как Джастин Бивер, только Джастин Бивер. Так, одного убиваем, второго убиваем. Смотрим, Джастин Бивер, что ли, ты ли это? На, все. Так, что-то подходим, мне уже это не очень нравится. Залезаем поближе, еще поближе. Ой, сделали тебя, смотри, какой охеренный трактик, теперь поедешь. Садись, вообще четко прям, прям спасли чувака. Блин, чувак, чувак, спасай, спасай положение. Так, у нас есть ракета, лети на ракете. Давай, садись, лети, лети. Затмение. И что он делает? Все взрывается? Затмение все-таки это очень страшно, и Фейлмен, как отважный герой, взорвал нафиг Луну. Луны нет, проблем нет. Все. Ваши комментарии с прошлых выпусков, тут вы можете нажать на кнопочку, посмотреть все видео подряд. Сверху это влог фокусника канала о фокусах, снизу это гейм-влог а, плейлиста о играх. С этой стороны вы можете нажать на кнопочку, подписаться на канал, не пропускать новые видео, которые сейчас выходят практически каждый день. Также, если вам понравилось это видео, можете поставить свой лайк, написать внизу какой-нибудь комментарий, самый интересный из них попадает сюда. Всем пока!